всем привет сегодня мы будем готовить рыбную консерву в томатном соусе у меня здесь килька вот такая килька свежемороженная. мы уже ее попробовали вернее я лишь такой не ел я сейчас ее разморожу и покажу как я ее буду чистить здесь примерно полкило половину я солила на прошлой неделе сделала как селеночку. В рассоле. И нам понадобится лук, морковь, томатная паста, соль, перец, терка, миска и банка. У меня банка из-под огурцов. Я забыла: сюда нужно добавить 2 столовые ложки растительного масла. Вот сейчас я все раскрою, почищу и покажу вам. Так я вам покажу, как я ее чищу. Отрезаем голову, прирезаем брюшка, вынимаем внутренности. Делать аккуратно, она очень такая нежная рыбка. Вот так. Теперь ее нужно промыть под проточной водой. Промыли, хвостик вот этот отрезаю я. И теперь ее нужно вот так вот прям на весу, вот так вот расплющить. Вот так вот расплющили. И вот здесь хребет. И вы его аккуратненько вынимаете. Ну вот, понимаете, вот до этого я все получалось идеально. На камеру не знаю почему, может, у меня только у одной так. Получается не так лихо и здорово, как без камеры. Ну, в общем, вынимаете хребет, и получается вот такая филешка. В общем, всю рыбу нужно почистить, промыть, расплющить вынуть хребет. Вот так. Так, лук режем четвертинками. Не очень тонко, но нормально, обычно, как вы для чего-нибудь там готовите. Вот так. И морковь я уже начала. Мы просто у нас техническая какая-то ошибка, мы не знаем, сняли мы или нет. Второй раз показываю. Морковку трем на крупной терке. В общем, не знаем, что у нас там получилось, снялось, не снялось видео. Здесь у меня для соуса 200 миллилитров воды, 15 грамм сахара. Если сахар, на дюкане положите стевию. 10 грамм соли, черный перец. Я положила где-то, ну, не полную чайную ложку. Чайная ложка красного сладкого перца. И сюда мы добавим 2-3 ложки томатной пасты столовой. Так, еще раз сюда мы добавим чайную ложку крахмала. Многие добавляют там столовую ложку муки. но ну, я решила, у нас все-таки чуть-чуть там по дюкану получается, я добавлю кукурузный крахмал. Чайная ложка. И томатная паста. 2-3 ложки. Сейчас в граммах скажу. Подожди. Так, раз. Так, у меня заканчивается в этой коробке. Сейчас я сниму. Так, 2 я положила. Третья. Размешиваем, смотрим. Должен быть такой достаточно густой. У меня, видите, получается, что томатная паста достаточно такая жидкая. Но вы не забывайте, что крахмал, он еще в процессе готовки немножко загустеет. Ну вот 4. Сейчас. Для ровного счета. Мы добавим сюда 80 грамм томатной пасты. Вот такой рассол у нас получился. Вы его попробуйте, он должен быть достаточно соленым, потому что ничего больше, ни рыбы, ни овощи я солить не буду. Вот такой соус. Так, продолжаем. Значит, у меня получилось рыбы вот здесь, 350 грамм. Вместе с головой и внутренностями было полкило. Значит, на дно банки укладываем овощи слоем. Ничего трамбовать не надо. Все укладывайте так легко. А, еще сюда. Еще забыла, нужен лавровый лист. Два листика лаврушечки положу. Значит, уложили овощи. укладываете рыбу. Слоем. Овощи. Листик лаврушечки положу. Рыба. Вы знаете, вы эту рыбку можете замариновать вот так вот все сделать как разобрать ее и замариновать у меня есть рецепт скумбрия маринованная Леша оставит под видео ссылку если вы вот так вот замаринуете эту рубку вы можете ее прям уже там через час через два можете уже и наслаждаться опять овощи и рыба эта рыбка, вы знаете, она получится вот как из магазина рыба-консерва. Вот мы здесь, в общем-то, ну как есть консервы, конечно, но и листик лаврушечки положу. верхний слой обязательно должен быть овощи. Все, сейчас докладываю овощи. Это получается, вы знаете, вот как хорошая, качественная рыбная консерва в томате. Вот так. Ну, у меня, видите, банка получилась полная. если у вас будет, ну так до конца, замечательно в общем, вот так, эта рыба, вы знаете, она будет вообще такая, в общем-то, ну, диетическая девочки, если вы положите вместо муки крахмал, как я это сделала, у вас будет вполне себе такая диетическая рыбка это не жареная, ничего все достаточно, все такое диетическое, в общем, все, теперь заливаем соусом соус, он, видите он, так как мы ничего не трамбовали он, в общем-то, весь вот так вот проникает и у меня получилось почти до конца все залито соусом. Все. Вот оно вот так. Теперь я накрою фольгой. Вот так, плотненько. Сделаю несколько надрезов, чтобы пар выходил. Вот так. И вы знаете, я все-таки поставлю в керамическую форму, вот в такую, где в общем-то, все запекаю. Поставлю банку. И эту банку, девочки, мы ставим в холодную духовку. Включаем температуру 180 градусов. И с момента, когда погаснет лампочка, то есть духовка нагреется до 180, отсчитываем время полтора часа. Вот знаете как, поспешишь людей насмешишь. Сегодня я что-то очень тороплюсь. Я забыла, сюда нужно добавить 2 столовые ложки растительного масла. Крышечку снимем и добавим. Ну, это, вы знаете, вы это должны добавить в соус, когда, но, думаю, так тоже можно. Вот так. Две ложечки я добавила, это достаточно. И все, теперь уже точно ставим в холодную духовку и включаем нагрев 180 градусов. Тихо и клянусь. Точно. Так, Время вышло полтора часа. часа, прошло. Духовку просто выключаем и оставляем и... баночку до полного остывания. Духовку не открывать. А зачем ты снимаешь? Это видео уже есть. Это видео салат с тунцом. Только знаете что? Вот под видео оставим ссылочку. Я еще в этот салат теперь добавляю авокадо. Очень вкусно. И тунец должен быть хорошего качества консервы из тунца. Рыба остыла. Она еще такая тепленькая. Так, и мы теперь выложим вот так вот на тарелочку. И с поджаренным дарницким хлебушком, который есть у меня рецепт на канале, просто Потрясающий такой перекус. Вы можете сделать и овсяные хлебцы, Тоже есть на канале Рецепт. Ну, будем пробовать. Очень вкусно. Ну что, похоже. Очень напоминает вот ту килечку, стратегический запас. В общем, рекомендую Всем желаю приятного аппетита. Пока!